Всем привет, меня зовут Ира, мне 26 лет и я сделала операцию Смайл в клинике доктора Шиловой. У меня был минус 4 на левом глазу, минус 3,25 на правом глазу и зрение стало ухудшаться где-то еще со школы. Мне было неудобно сидеть ни на первой, ни на задней партии, потом мне стало сложно заниматься спортом, я играла в софтбол, там нужно смотреть за мячом маленьким. И я долгое время носила очки, потом линзы и все-таки я решилась на лазерную коррекцию. И я выбрала смайл, потому что я прочитала очень много влогов в интернете, в том числе блог Татьяны Юрьевны. И я подумала, что эта операция лучше всего мне подойдет из-за небольшого периода восстановления. Так как я спортивный человек и хочу как можно скорее вернуться к своим любимым занятиям. И все прошло гораздо лучше, чем я ожидала и боялась. Мне не было больно, мне было немножко страшно в процессе ожидания, но ну, еще из-за того, что я прочитала кучу всего в интернете. Сама операция длилась очень мало, я дольше вот ждала и потом дольше лежала в комнате отдыха, и Татьяна Юрьевна и медсестра меня успокаивали, говорили все, что они делают, и я очень довольна результатом, я вижу на 120% двумя глазами сейчас, и через неделю я приду еще раз на осмотр.